Добро пожаловать в Лазер Квест! Наверное, стоит рассказать вам немножечко предыстории. Так вот, дело было так. Как только мы открыли наш первый центр в Америке, к нам стали приходить разные люди, разные игроки, разные семьи, и среди них к нам попал один очень интересный человек, которому настолько понравился наш центр, что он очень захотел инвестировать в открытие подобного центра и стать ну, инвестором этого проекта. Конечно же, такое партнерство нам очень интересно, мы постоянно привлекаем частные инвестиции, в России и мы привлекаем их здесь, и поскольку рынок находится в весьма интересном состоянии сейчас, особенно в Америке здесь очень много закрытых центров, очень многие, к сожалению, не пережили американский локдаун, потому что были закрыты 51 54 недели. Здесь мы столкнулись с такой ситуацией, при которой очень много локаций опустил, в том числе и вот эта замечательная локация Лазербус. Здесь мы нашли вот эту вот локацию, опустевший центр. И на сегодняшний день мы уже подписали контракт и уже арендуем эту площадь. И здесь будет второй Лазерленд на территории Америки, второй Лазерленд в Лос-Анджелесе. Сейчас будем осматривать... Локацию для второго центра Здесь предстоит достаточно много ремонтных работ Полностью перестраивать этот центр мы не будем Это экономически нецелесообразно Мы приведем его в общую стилистику наших центров Мы обновим арену Но сильно перестраивать ее мы не будем Вы ее сейчас увидите Она очень интересная Но ну, а сейчас я вам покажу этот центр И расскажу, что мне здесь понравилось А что не понравилось По поводу игровых аппаратов Возможно их здесь было больше И они уехали но сейчас здесь осталось два баскетбола, странный выиграй приз-аттракцион и два аэрохоккея. Также есть два вендинговых аппарата с соками, минеральной водой и кока-колой. Видите, бара нет, но есть вендинг. Это частая история для Америки. В принципе, вендинг это удобно. Аэрохоккей Динамо Хот Flash в состоянии ушатаном, Но их мы попробуем восстановить. Здесь есть сцена. Здесь также явно висело световое оборудование для проведения дискотек Значит, сам по себе ресепшн очень качественно выполнен и задекорирован Мы зашли в комнату для персонала, служебное помещение Здесь абсолютно везде установлена система безопасности Здесь же стоят холодильники, я думаю, что их используют для продуктов, которые можно приносить с собой здесь Это что у нас такое? Давайте посмотрим о, это инструкция на случай нестандартных ситуаций. Журнал неисправностей, что-то много неисправностей. Неудивительно, оборудование, в общем-то, очень старое. К вопросу о использовании площадей. Посмотрите, какая комната используется для... Здесь вот щитки и просто хранение средств, очистки, гигиены. У меня офис меньше. Честно говоря, назначение этой комнаты до конца непонятно, но похоже, что это тот самый квест. И вот есть тут служебная комнатка. Хотя, может быть, это тоже часть квеста. Банкетные залы. Значит, здесь очень странный рисунок, рыцарь на серфинге. А банкетный зал называется Kings Cove традиционная, не знаю, рассадка, когда до четырех праздников может сидеть здесь в одном банкетном зале, при этом он по площади не такой большой. Ну и, в принципе, зал, конечно, оформлен ну, в каком-то фастфудном стиле, оранжевые стены, мне совсем не нравится Вот это вот то, что мы будем переделывать в, в первую очередь. И вот та потерум, почему-то вот она такая, хотя это потерум, здесь вот, пожалуйста, рыцарь, просто рыцарь, да, и комната называется уже... King's Quest. Значит, есть еще одна какая-то квест-комната как раз то, о чем я говорил. Вот просто оцените уровень да, этого квеста. Вот офис для этого конкретного клуба. И вот она, вот она, кровищница. Как продвигать? Как, я не знаю, все что угодно. Но это так грустно. И мы, понимая, что съезжают они навсегда, нарисовали вот такую вот картиночку. Итак, мы переходим в комнату брифинга. Значит, в комнате брифинга нет сидений. Опять же, вот мы были в лазертроне, там тоже никто не сидит. А вот в дельта-страйке сидели. Вот мы переходим в вестинг. 40 жилетов. На мой взгляд это очень много. Классно, что есть объемные декорации, что не только рисунок, но и добавляется объем. Итак. Летаем на арену. Значит, арена оформлена в стилистике замка. Арена двухэтажная. Здесь есть три подъема. Три замка сражаются между собой. На арене есть статуи. На арене есть зеркала. Здесь есть три тайные комнаты на арене. Они закрыты, они для персонала. Что мы здесь видим? Тележка, бочка и дым-машина. Обратите внимание, какое количество дыма. Здесь заготовлено для работы этой арены. Таких комнат три. Вообще, мне нравится то, как арена построена. Не то, как она оформлена, а качество строительства. Супер! Здесь второй этаж выполнен с помощью металлических колонн, металлические перекрытия. Все сделано из 12-й, наверное, фанеры. Все зашкурено, все аккуратнее. Вот прям... Душа радуется от того, как здесь строят центры, как здесь подходят к бизнесу. Есть небольшие моменты, связанные с безопасностью, которые надо будет обязательно доделать. Ну что, как ваши впечатления о новой локации, о центре, который мы только начинаем переделывать? Пишите в комментариях, что вы бы тут добавили, что бы убрали, на что обратить внимание, что вы увидели, что, может быть, сбежало от моего обзора. Следите за тем, как мы будем запускать этот новый проект. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать комментарии. И увидимся с вами в следующих выпусках. Go LazyTag!